приветствую вас раки сегодня мы посмотрим каким будет для вас месяц февраль основные его аспекты так начнем с начала месяца венера будет образовать благоприятные аспекты к узлам что даст вам удачу в каких-то своих личных мероприятиях 4 по 6 будет образовываться напряженный аспект полнолуния плюс сюда добавится еще напряжение между Венерой и Марсом Венера для вас в девятом доме, Марсу для вас в двенадцатом, то есть это возможно какие-то неожиданные неожиданности, неприятные связанные с дальними дорогами, с людьми издалека, с любыми связями из-за границы и для тех кто занят, может быть обучается, получает высшее образование здесь возможны конфликты ну, в общем-то, что-то очень напряженное и малоприятное может быть. Поэтому воздержитесь от выяснения отношений в это время. 7-8 здесь произойдет очень интересный аспект, который может принести вам удачу, создать благоприятные условия для знаков, для решения различных задач. И удовлетворение своих собственных амбиций, особенно если это будет касаться вашего дружеского окружения, людей, с которыми вы как соратники, связаны общими целями и общими планами. С 10 по 11 соединение Плутона с Меркурием будет и этот аспект может принести очень выгодные условия для важной финансовой сделки. Также 11 числа Меркурий перейдет в Водолей. Водолей для вас это зона чужих финансов, финансов ваших партнеров. А это говорит о том, что откроются возможности для различных договоренностей, связанных с финансовыми какими-то вопросами. То есть удастся что-то решить, что-то оформить переоформить откроются возможности для какого-то удачного партнерства выгодного для вас и очень главное очень важно в этот период проявлять такие качества мышления как оригинальность и сотрудничество в команде с 14 по 16 Венера будет в благоприятном аспекте в вашем девятом доме а с Нептуном, ну, конечно, это аспект любви, это аспект большой удачи, вы будете настроены очень романтично, одухотворенно, для людей, которые связаны с искусством, это очень благоприятные дни, также это благоприятный период для зачатия, и... Но ну, я думаю, что может быть кто-то из вас в этот период сможет получить какие-то очень приятные события, связанные с поступлением финансов, финансов или духовной сферы. Однозначно это могут быть неблагоприятные а знакомства с людьми издалека. То есть этот период хорош для любви, для любовных связей, для любовных отношений, для любовных знакомств, в том числе. Также у нас с 15 по 17 будет формироваться напряженный аспект соединения Солнца к Сатурну. В принципе, он у вас особо не сильно должен почувствоваться. Но так, на всякий случай, это может быть период некоторых ограничений, когда нужно... Ну, ограничений в чужих финансах, когда стоит ну, немножечко подождать пока с решением важных вопросов и отложить их на... Пару дней вперед С 17 по 18 будет также благоприятный аспект между меркурием и юпитером который Даст вам возможность как раз договориться. То, что мешало 15-18, то вот с конца 17-18 вам даст старт. Значит, что это старт для карьеры. Вы знаете, кто ищет работу и проходит собеседование или собирается проходить, то вот выбирайте 17, а лучше 18 февраля. Это просто идеальный день, день для начала чего-то нового. Также это удачные поездки, особенно если они деловые, подписания важных договоров, документов и встреч. Также 18 числа солнце перейдет в знак зодиака рыбы. И знаете, по 9 дому это то, что касается высшего образования, связи за границей, может быть у кого-то работа связана за границей, то здесь как-то вам захочется уже больше отдохнуть, немножечко снизить свою активность. Но, Здесь еще будет дальше интересный момент, я о нем чуть дальше скажу. С 18 по 19 Венера образует благоприятный аспект к Плутону. Вот Венера к Плутону ⁇ это восходящийся аспект. Он усиливается еще и Нептуном. Я думаю, что это будет ну, аспект то есть на этом аспекте очень хорошо проводить какие-то крупные финансовые сделки можно получить крупный выигрыш это также может быть что-то связано с очень важными какими-то эмоциональными переживаниями там любовь, брак, какие-то торжественные события которые оставят в вашей душе глубокий след ну и плюс еще и 20 числа будет новолуние которая сама по себе будет достаточно спокойным, если не считать переход Венеры в знак зодиака Овен. Напоминаю, что Овен для вас это дом карьеры, а это значит, что для того, чтобы получить покровительство кого-то из высших, то здесь важно проявлять инициативу, быть более напористым, быть более живым более целенаправленным, получает свою внутреннюю харизму и умение нравится, договариваться, поскольку, к, ну, сейчас скажу, к концу месяца там будет вообще шикарный аспект, который может вам при принести удачу. Постарайтесь его не упустить именно по делам карьеры ну и в, в принципе по статусу 20-21 будет формироваться еще один напряженный аспект, Тут Меркурия к Урану, он даст небольшое какое-то, знаете, беспокойство вашего ума это скорее всего может коснуться взаимоотношений с коллективом может быть какие-то будут трудности в переговорах, касающихся правильного распределения финансовых средств, но не, не отступайте, поскольку Марс вам поможет он здесь очень благоприятный. Может быть, кто-то будет из ваших каких-то тайных покровителей вам помогать. Ну и очень шикарный аспект. К концу месяца, 28 февраля, он еще перейдет на 1 число, на 1 марта. Вот он. Он в зоне карьеры. Он в зоне вашего статуса. Есть шанс легко и очень удачно повысить свой статус, ожидайте подарков судьбы. Что-то должно произойти. То, что вас очень сильно порадует. Удачный выбор работы. Это может быть и брак. Ну, что-то что будет происходить. Что-то может быть какая-то очень крупная сделка, крупная покупка которая будет для вас удачной ну например, кто-то может приобрести например, дом или квартиру, то есть какую-либо недвижимость Ну, надеемся, что этот месяц для вас так и сложится, очень удачно а сейчас перейдем к любителям эзотерики на более глубинном уровне. Задаем вопрос. Я задала вопрос. Какое главное событие ожидают представители знака Зодиака Рак в феврале месяце. Вот у меня выпало сердце. Это может быть любовь. Это может быть деньги. По всаднику ожидайте новостей. Новостей. И разговоров то что-то что-то придет очень важное очень ожидаемая для вас в общем так месяц я думаю что для вас ложится удачно пожалуйста подписывайтесь на канал кто не подписан ставьте ваши лайки комментируйте и до встречи в следующих прогнозах